Это рабочие места. И социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия, а погасить кредиты, ипотеку, заработать себе на жилье, а на машину. Да мало ли куда людям нужны огромные большие суммы денег. Мы охватываем огромный пласт населения, нетрудоспособного, пенсионного и тех людей, которых сократили на работе. Наша цель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 Уроки по кабинету есть у каждого нашего партнера. Бизнес, управляемый двумя бронями. В компании у нас 10 маркетинг-планов.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 Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. Подключен Pair кошелек, Perfect Money, подключена Касса Фрей. Есть внутренний перевод между кабинетами, что облегчает работу команд. Вывод у нас ежедневно. И выходные, и праздничные дни. Вебинары по маркетингу проходят ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Есть сервис с инструментами для онлайн бизнеса у каждого партнера нашего, нашей компании э, в кабинете. Есть чаты и есть прямая связь с администрацией. Я немножко расскажу вам о нашей дорожной карте. Когда и какие программы были открыты у нас в компании. Наш путь в интернете начался 23 сентября 2021 года с основной площадки «Идеал Мини». А дальше 31 октября 2021 года присоединилась площадка Микромани. 6 февраля 2022 года присоединилась фабрика Клонов Мини и Макси. 3 апреля 2022 года у нас открылась площадка Идеал М Макси. Это тоже наша основная программа. 1 июня 2022 года стартовала у нас площадка Бег по кругу. Это «Фаст трек сентября 23.09.2022 года, это была годовщина нашей компании, и у нас открылся идеал n банк и плюс с клонопадом. У нас клонопад был именно прикручен к банку. А сейчас эту программу сделали отдельно. 6 ноября 2022 года у нас открылась площадка Максимани, Дубль Микс у нас стартовал 11 декабря 2022 года. А это две независимые площадки, которые у нас, они единственные без броней. Это наша ноу-хау. И... Там расстановка идет слева направо на свободные места в вашу же структуру. Это единственная площадка у нас без наших броней. 15 января 2023 года у нас стартовала площадка Turbo Money. Это быстрые деньги. А 12 февраля 2023 года у нас стартовала площадка Turbo Money Box. Это быстрый старт. А вот такие вот 10 программ у нас есть в нашей компании, которые приносят огромные доходы нашим партнерам. А дорогие партнеры нашей компании Идеал М, кто принимает участие в нашем денежном клонопаде, вы должны знать, у нас есть...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 В нашей компании нет ни жилищных программ, ни автопрограмм, но вы всегда можете заработать деньги, погасить кредиты, ипотеку, заработать деньги на путешествия, а также на жилье и на транспорт. Но правильно поставленные цели всегда приводят к очень большим результатам. И сегодняшнюю презентацию я хочу начать именно с, нашей, с нашего обновления. Это социальная программа, которая у нас вчера произошла обновление. И все партнеры, конечно, очень-очень довольны. Так как теперь у нас со второго стола вот деньги мы не выходим в Идеал М-Банк, а эти тысячи рублей идет нашим партнерам на баланс для вывода. Как вы видите, перед вами всего лишь два рабочих стола, а третий стол – это ваша зарплата. Но обращаю ваше внимание, дорогие партнеры и наши гости, что у нас в каждом столе есть выплата. Вход у нас открыт в любой стол. Вы можете заходить и первый стол. Вы можете сразу активировать первый и второй стол. Можно заходить первый и э, третий, второй и третий. Можно сразу активировать все три стола. Это любую стратегию выбирайте и работайте именно по вашей стратегии. Ограничений у нас нет. Как только к вам приходит первый партнер на это место, 500 рублей у вас а, идет в накопительный баланс. У нас первый стол стоит 500, второй стол стоит 1000 и третий стол стоит 2000. Со второго партнера вы свои 500 рублей возвращаете на баланс для вывода. А вот третий партнер вам дает переход за 1000 рублей во второй стол. Первый партнер закрыл свой первый стол, он пригласил три партнера и пришел к вам, встал на это место. А эти деньги 1000 рублей идут на копительный баланс. Со второго партнера вы теперь получаете 1000 рублей на баланс для вывода. А вот третий партнер дает переход за 2000 в третий стол. Это полностью ваша зарплата. С первого тысячу и с третьего тысячу. Это две тысячи. И у вас автоматически активируется этот стол. Первый только приходит к вам сюда на этот стол. У вас реинвест идется за спонсором. Именно а, за спонсором. Именно в первый стол за 500 рублей. И активируется наша основная очень крутая площадка. Идеал Mini. Если вы там есть, то ваш клон... Летит по вашей броне, куда вы выставите бронь, туда и станет ваш клон. А со второго партнера и с третьего партнера вы получаете по 2000 на баланс для вывода. И давайте подведем итог этой нашей площадки. Вы прошли всего лишь один круг, одним бизнес-местом и заработали с 500 рублей. Вы заработали половиной тысяч и ушли куда? В нашу крутую основную площадку за полторы тысячи. Да, очень круто. Очень хорошая. На этой площадке, ребят, можно нарабатывать себе команду. У тех людей, у которых еще нет команды, я всем советую активировать эту площадку и потихоньку учиться нарабатывать и учиться приглашать именно на этой площадке. Так как вход у нее здесь всего лишь 500 рублей. Что такое 500 рублей? Да, ну... Простите, даже невозможно полкилограмма колбасы нормальной купить. А 500 рублей? Ну, не скурите вы одну пачку сигарет, ну, не съешьте вы одну шоколадку, а активируйте, сделайте себе бизнес. Идеал М у нас есть еще такая максимания у нас в, нашей, в нашем Идеал М. Это суперплощадка, которая принесет нам очень, приносит и вам, ребята, те, которые еще не активировались, которые еще думают, вам принесет огромные деньги. А все потому, да потому что у нас здесь есть выход с этой площадки на нашу основную идеал М ММАКСИ за 15 тысяч. И вы с этими же партнерами и с этими же ваши.. Партнеры, ваши клоны, клоны ваших партнеров, они будут все выскакивать именно на эту площадку. И доходы у вас будут очень хорошие. Вход открыт в любой стол. Как я уже говорила, здесь два рабочих стола, а это стол выплат. Полностью ваша зарплата. Но обращаю ваше внимание, что у нас с каждого стола идет выплата. Это круто. Первый стол 5 тысяч, второй стол 10 тысяч и третий стол это 20 тысяч. Пер, как только к вам приходит первый партнер, 5 тысяч идет на картины. Со второго партнера у вас 4 тысячи на баланс для вывода, а 1000 идет переход в идеал М-банк. Третий партнер вам дает переход куда? Да переход во второй стол за 10 тысяч. Первый – это 10 накопления со второго вы получаете 10 на баланс для вывода, а третий дает переход за 20 тысяч на стол выплат. Как только к вам сюда приходит первый партнер, у вас реинвест идет именно за спонсором первого стола и активируется идеал М-Макси за 15 тысяч. Очень крутая площадка. А вот второй партнер и третий партнер вам дадут по 20 тысяч на баланс для вывода. И считаем 3, 9, 27. 27 командных партнеров. Вы проходите. Здесь вы получили а, с этими партнерами 54 тысячи. На идеал М-банке вы заработали 12 тысяч. Прибавляете сюда 12 тысяч. И здесь вы а, а, заработали 265. 000. Тысяч С трех столов. Вы прошли с этими командными партнерами всего лишь три стола на той площадке. И посчитайте, сколько вам принесет эта площадка дохода. Да, это вообще супер. А так вы будете. Вы пошли на второй круг, на третий круг. И также будете двигаться по а, этим площадкам. Вот такие у нас есть закольцовки. Вот такие вот у нас крутые а, доходы. Идеал М-банк. Неповторимый, незаменимый вместе с нашим клонопадом. Здесь, как вы видите, тоже три стола. Два это рабочих, а третий стол это полностью ваша зарплата. Первый стол стоит 1000, второй 2500 Третий стоит 5000 первый партнер приходит эти тысячи идет накопление со второго идет 500 рублей накопления и 500 рублей летит первый ваш клон кланопад третий переход за 2 500 во второй стол первый партнер пришел эти две 500 в накопление со второго вам 2000 на баланс для вывода и второй клон летит у вас в кланопад. Третий, третий дает за 5000 переход в третий стол. Как только сюда приходит к вам первый партнер. Реинвест идет первый стол за, за спонсором. 2 500 вам на баланс для вывода. И за полторы тысячи у вас активируется идеал М-Мини. Тоже наша основная программа. Со второго партнера реинвест идет за спонсором первый стол. 3 500 вам на баланс для вывода. И за 500 рублей летит ваш третий клонк вонопад. Третий партнер вам дает реинвест за спонсором первый стол и 4000 на баланс для вывода. И давайте подведем итог. 3,927. У вас 12000 на баланс для, для вывода. И вы запустили. Три клона в клонопад. Круто? Очень круто, да? А вот сейчас я могу вам показать вот такую стратегию. Давайте допустим, что не нужно заходить этот первый стол. А начнем сразу со второго стола. Первый, это вы сократили количество приглашенных партнеров. Первый, второй, третий. Вы две получили и плюс клон у вас в клонопад ушел. А здесь сразу открывается у вас первый реинвест идет за спонсором. 2 500 вы получаете в идеал макси вылетаете. Со второго партнера вы реинвест опять идет за спонсором. 3 500 на баланс для вывода и третий клон сюда в клон Все и третий партнер. Реинвест первый стол за спонсоров и 4. Вы 3, 9, да, с 9 партнерами вы заработали 12 тысяч, плюс 3 клона, запустили клона в клонопад и 2 клона, вернее, в клонопад с этого и с этого с 2 клона. И посмотрите, 12 тысяч, да 10 ставьте на вывод, а на 2 тысячи покупайте 4 клона, запускайте в клонопад. Круто, да круто. Очень круто. Вот такие у нас, ребята, хорошие площадки. Ну и фаст-трек. Это вообще... А, мне когда задают вопросы по этой площадке, честное слово, я не могу. Вот, честное слово, не могу понять, почему люди не понимают, что здесь два независимые, две независимые программы. Одна программа, они друг без друга, друг к другу никак не относятся. Они просто, одна программа, вход на 7, 750 рублей, а вторая на 7500. Нет перехода сюда, в этот стол, никакого. И... Как только сюда приходит, это линейно шахматный маркетинг. Две выплаты вам идет, одна реинвест за спонсором. Идет выплата спонсору. Как только сюда вы пригласили и у вас стал первый партнер, 750 получили на вывод. Со второго, он у вас постоянно будет со второго партнера реинвест идти за спонсором. У вас просто открывается точно такой же стол. А с третьего партнера у вас 750 на баланс для вывода. У вас закрылся этот полностью стол, полностью он закрылся. И у вас открылся опять новый стол. И вы опять выставляете брони первую, вторую. Первая бронь у нас всегда основная, а вторая запасная. Выставили первую, вторую бронь и опять начали приглашать. И опять вы приглашаете четвертого партнера, опять 750. Пятого опять у вас открывается новый стол, реинвест за спонсора. Шестой опять 750. И так до бесконечности. На этой программе все точно так, только здесь у вас 7500. Первый партнер приходит 7500 на баланс для вывода. Со второго реинвест, с третьего. У вас идет опять 500. Что значит командная работа? Почему-то у многих а, неверное понимание команды, командной работы. Команда это не значит один работает, другой наблюдает. Третий а, поставил галочку, что он в команде. А команда – это люди, работающие вместе над одной задачей, идущие к одной цели, постоянно взаимодействующие друг с другом. Ответственность за затяжение общей цели в равном мире ложится на плечи каждого. Участники команды в том или ином мире зависят друг от друга. А когда все в команде работают в одном ритме, дело движется быстрее. Никогда не опускайте руки. Если у вас сейчас что-то не получается, задайте себе вопрос, почему. Может, у вас мало знаний, может, нет окружений, которые вас поддерживают, может, вы чего-то боитесь и страхи тянут вас назад. Загляните к себе внутрь, устраните причины, которые мешают вам двигаться, и вы увидите, с какой легкостью открывается вам свет в конце туннеля. Вера, надежда, любовь – это великая сила. А дорога под названием не потом ведет страну под названием никуда. Три жизненных правила. Если вы не сделаете шаг вперед, вы не сдвинетесь с места. Если вы не спросите, вы не получите ответ. Если вы не попробуете, вы не добьетесь цели. А Засыпайтесь мечтой, просыпайтесь с целью. Настоящая цель это не то, что вы дай, не дают уснуть ночью, а то, что заставляет вставать рано утром с постели. А дорогие. Уважаемые гости, откладывая регистрацию на потом, вы теряете каждый день свою прибыль. Нельзя вернуться в прошлое, и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Благодарю всех за внимание. Я желаю всем нашим партнерам успехов в достижении поставленных целей. Всем желаю активных партнеров и больших чеков. С вами была Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг».